Во-первых, вы чувствуете себя недостойным. Временами вы ловите себя на мысли «я не нравлюсь никому из моих друзей» или они пригласили меня только потому, что им было бы плохо, если бы они этого не сделали. На самом деле это далеко от истины. Когда вы имеете дело с депрессией, чувство собственной никчемности и неадекватности может очень легко затуманить ваши мысли негативными, разрушительными мыслями. Это снижает вашу самооценку, приводя к убеждению, что другие видят вас таким же негативным, каким вы видите себя сами. Даже когда ваши самые близкие друзья и родственники имеют чистые намерения, посылают вам приглашения на вечеринки, просят вас пойти на девичник или звонят, чтобы проведать вас. Может показаться, что они делают это только для того, чтобы защитить ваши чувства и избежать того, чтобы вы чувствовали себя обиженными и обделенными. Открыться и выразить свои истинные чувства может быть трудно для вас, потому что кажется, что никто не понимает, через какую боль вы проходите. Во-вторых, вам не хватает энергии. Депрессия может быть истощающей. Одним из многих симптомов депрессии является чувство усталости, как физической, так и умственной. По данным Национального института здравоохранения США, один из наиболее распространенных остаточных симптомов причиной частично разрешившейся депрессии является усталость. В широком смысле симптомы усталости могут влиять на физические, когнитивные и эмоциональные функции, ухудшать успеваемость в школе и на работе, а также нарушать социальные и семейные отношения. Людям, страдающим депрессией, может быть трудно найти в себе желание вставать по утрам, не говоря уже о том, чтобы найти в себе силы выйти на улицу и провести время с другими людьми. Гораздо проще просто оставаться дома, а не набираться энергии для общения. В зависимости от тяжести вашей депрессии, выполнение практически чего-либо вообще может отнимать больше энергии, чем обычно. С учетом сказанного, если вы или ваш близкий человек боретесь с депрессией, это вполне объяснимо. В-третьих, вы изо всех сил пытаетесь найти время. Депрессия печально известна тем, что ее жертвам трудно управлять временем. Стало ли вам труднее справляться с нагрузкой на работе или в школе, чем раньше? Депрессия серьезно влияет на вашу мотивацию и уровень производительности. Внезапно у вас не осталось энергии, чтобы что-то сделать. И это в конечном счете оказывает эффект снежного кома на ваш список дел, превращая его в бесконечную череду все новых и новых задач с каждым днем. Это усиливает симптомы депрессии, связанные со стрессом, чувством подавленности и эмоциональным выгоранием в целом, практически не оставляя вам времени на социальную жизнь, поскольку вы и так изо всех сил пытаетесь успеть сделать достаточно дел. В-четвертых, вы страдаете от социальной ангидонии. Чувствуете ли вы, что компания других людей не приносит вам такого же положительного чувства удовлетворения или удовольствия, как раньше? Неужели проведение праздников с семьей, обеденных перерывов с коллегами или даже свиданий со своей второй половинкой утратило свое очарование? Ангидония или неспособность испытывать удовольствие – это то, с чем могут бороться люди, страдающие депрессией. Социальная ангидония – это форма этого состояния, которая относится к отстраненности человека от социализации из-за отсутствия удовольствия, которое он испытывает от этого. В то время как переживания каждого человека могут отличаться друг от друга, социальная ангидония может быть очень напряженной. Возможно, вы все еще стремитесь к установлению и поддержанию глубоких, значимых отношений с другими людьми, но социальная ангидония мешает вам сделать это. Со временем это может привести к самообвинению в вашем чувстве одиночества и изоляции. В пятых у вас есть история социальной тревожности. Согласно исследованиям, существует тесная связь между социальным тревожным расстройством или САД и будущей депрессией, что делает людей с диагнозом САД склонными к депрессивным тенденциям. Если вам или близкому человеку уже был поставлен диагноз социальной тревожности, наличие депрессии в вашей или их жизни может еще больше усилить эти антисоциальные и самоизоляционные привычки. Наряду с депрессией, социальная тревога является еще одним распространенным психическим заболеванием, которое выходит за рамки застенчивости человека. Это мешает вашей способности совершать даже самые незначительные действия. Например, устанавливать зрительный контакт с другими людьми или находиться в переполненной комнате, не чувствуя себя неловко. Это только усиливает вашу потребность отстраниться от других. Социальная замкнутость наряду с другими депрессивными симптомами – это не ваша вина, и это не делает вас менее достойным. Такие непреднамеренные действия вызваны вашим подавленным психическим состоянием, а не реальными чувствами, которые вы храните в своем сердце. Социализация – это не только светская беседа с другими людьми или знакомство с новыми друзьями, это также принятие поддержки от близких и раскрытие своих проблем людям, которым вы доверяете. Важно помнить, что вы не одиноки и что обращение к другу, члену семьи или специалисту в области психического здоровья может стать первым шагом многих к самосовершенствованию. Мы надеемся, что смогли дать вам представление о некоторых причинах, по которым депрессия может привести к социальной изоляции. Считаете ли вы это приемлемым? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если вы считаете это видео полезным, обязательно нажмите кнопку «Мне нравится» и поделитесь им с кем-то, кто, по вашему мнению, может быть социально замкнутым по этим причинам. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажмите на колокольчик уведомления о новых видео. Супер, спасибо, что посмотрели!